Три причины, почему МЦК – это лучший общественный транспорт. Первая причина – комфорт. МЦК – это очень тихий вид транспорта, и также есть отдельные вагоны тишины, где вообще нельзя разговаривать и как-либо шуметь. Поэтому можно с кайфом поспать после тяжелого дня или посидеть, позаниматься своими делами. Вторая причина – скорость. Это такой же быстрый вид транспорта, как и метро, но более комфортный. Ну и также очень радуют такие вот столики. И третья причина – в МЦК всегда очень много свободных мест, и можно с удобством расположиться. Обязательно пиши в комментариях, какой твой любимый вид транспорта, и не забудь подписаться.